по характеру всех вопросов, которые сегодня будут обсуждаться, я бы смело назвала сегодня, невзирая на то, что не 1 июня, а день днем защиты детей. Мы сегодня будем защищать детей от информации, продолжать защищать детей, подростков, молодежь нашу, да и взрослые населения от информации, потому что во втором чтении идет закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, но я бы сказала, что он гораздо шире стал, этот законопроект, хотя, с моей точки зрения, конечно, он нуждается еще и в значительной доработки, но ну, мы об этом скажем на самом заседании. Мы будем защищать сегодня права тех детей, кто у нас в период летней кампании оздоровительной отдыхает на море, на пляжах, в конце концов, мы сегодня в первом чтении примем закон, который освобождает пляжи от людей, которые случайно оказались там и могут нанести ущерб э, не только физическому, но и духовному здоровью наших детей. Иными словами, право детских загородных лагерей на самостоятельные пляжи. Ну и э, детские товары. Мы будем защищать права наших детей на то, чтобы наши дети имели льготы на те товары, которые производители этих самых детских товаров для них изготавливают. Иначе получается ситуация ну, просто парадоксальная. У нас сегодня отдельные виды производства, отдельные виды товаров имеют сниженный НДС от 0 до 10%. Детские товары не имеют нулевой НДС, поэтому вчера я внесла законопроект после того, как ко мне обратились производители детских товаров. Вчера они проводили здесь свою сессию на площадке нашего комитета в Государственной Думы. руководители Ассоциации производителей детских товаров. И они как раз просят сейчас обнурить налог на добавленную стоимость на детские товары. Но судите сами, один и тот же производитель, предположим, канцелярских товаров. Крупнейший производитель у нас в Архангельской области производит школьные тетради. Школьная тетрадь 12 листов и 24 листа облагается НДСом 10%, а 48 листов уже 20%. Парадокс. Поэтому ну, мы считаем, что если мы освобождаем уже отдельное производство от налога на добавленную стоимость, которая не имеет никакого отношения к детским товарам, то сам Бог велел нам сегодня обратиться к правительству с тем, чтобы обнулить НДС для, повторяю, детских товаров. Детская вода 154 рубля, вода для взрослых 54 рубля. Детская одежда, производить ее гораздо сложнее, поэтому, конечно, вот сегодня... Мы стали на защиту детей и внесли этот законопроект от нашей фракции, коммунистической партии Российской Федерации. Если говорить более подробно о том, что сегодня во втором чтении мы возвращаемся к законопроекту о запрете пропаганды нетрадиционных семейных ценностей и о поправках в КОАП, в Кодекс об административных правонарушениях, то скажу свое мнение. К сожалению, не была поддержана моя поправка, То, что касается законов о средствах массовой информации. Не была поддержана поправка о том, чтобы кроме запрета, запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, еще и запретить, запретить или наказывать тех, кто запрещает пропаганду традиционных семейных отношений. К сожалению, Комитет по информационной политике это не поддержал, а я считаю крайне важно. А что мы предложим взамен? Что предложим мы сегодня взамен? И для этого мы должны, конечно, понимать, чтобы и предъявлять свои требования к Министерству культуры, к прокатчикам, к заказчикам, производителям киноиндустрии, мы, конечно, должны понимать, и они, точнее, должны понимать наш, что называется, социальный и культурный заказ. Но, ну, а кроме того, к сожалению, не была поддержана комитетом Павла Владимировича Крашенинникова моя поправка в уголовный кодекс. Парадоксальная ситуация. В 2015 году, когда вносились поправки самим же Павлом Владимировичем в процессальный кодекс и в уголовный кодекс, о том, что поправки в уголовный кодекс вносятся только самостоятельным законом, вот на внесение всего этого потребовался всего один день. За один день закон был принят в трех чтениях. Я сегодня буду обращаться к Павлу Владимировичу. Не пора ли нам все-таки э, отменить самими... Э депутатами проголосованный законопроект, который э, запрещает нам вносить поправки в уголовный кодекс, это, повторяю, можно делать только самостоятельным законом. В любом случае, понимаете, вот э, та проблема, с которую мы пытаемся сейчас улигурировать только с помощью административных штрафов, по как бы строгие ни были эти штрафы, они абсолютно посильны для той сети, которая создана сегодня, производителями этой самой и порно продукции Поэтому для нас чрезвычайно важно, когда люди, которые единожды уже получили административное наказание, понимали бы, что уголовное наказание неотвратимо. То есть речь идет не о том, чтобы сразу было уголовное наказание сроком до 5 лет, а о том, что если в течение года они были подвержены уже административному штрафу, то следующим наказанием будет уголовное. Поверьте, что это, конечно, может тяжело сказаться на их карьере. В любом случае, мы эту поправку, хоть она и отклонена, будем вносить на обсуждение. И я все-таки надеюсь на поддержку депутатского корпуса. Вчера в Государственной Думе во втором чтении был рассмотрен и принят бюджет Российской Федерации на 2023 и последующие года. К сожалению, все практически все поправки, внесенные депутатами фракции ПРФ были отклонены парламентским большинством и комитетом по бюджету. Между тем, эти поправки имели принципиальный характер, они были направлены на существенное изменение отношений ко многим отраслям: э, и сельского хозяйства, и промышленности, и лесного хозяйства, образования, здравоохранения и многих других направлений, которые сегодня испытывают крайний дефицит финансирования, которые сегодня действительно проседают и в, в которые необходимо вкладывать существенно больше ресурсов для того, чтобы э, мы не потеряли некоторые отрасли. Что, например, я имею в виду, Например, лесная отрасль сегодня испытывает крайний дефицит финансирования. Сегодня в отрасли эту людей идет мало, потому что зарплаты крайне низкие. Лесники, лесоустроители и так далее. 20-30 тысяч рублей. Ну, какая молодежь пойдет, как говорится, работать в этом направлении? Мы можем просто потерять это, значит, эту часть нашего хозяйства. Точно такая же ситуация и с гидрометеорологической службой. Мы можем в ближайшие годы уже утратить большое количество наших метеостанов станции, потому что сокращается финансирование на это направление, сокращается поддержка государства, а это, вы сами понимаете, это навигация, аэронавигация, военная часть и так далее. То есть то, что создавалось годами еще в советское время, мы сегодня сможем, можем а, просто потерять. С моей точки зрения, одной из принципиальных поправок было предложение о решении вопроса с переселением людей из районов Крайнего Севера и приравненных а, к нему территорий. Дело в том, что еще в 2009 году, будучи заместителем а, Министр финансов Антон Силуанов говорил э, здесь, в Государственной Думе о том, что публично-правовые обязательство Российской Федерации, связанные с переселением людей, которые э, долго трудились и отдали долг нашей стране и работали в районах Крайнего Севера, должно быть исполнено в течение ближайших 5-7 лет. И для этого должно быть обеспечено соответствующее бюджетное финансирование из федерального бюджета. Однако с тех пор прошло почти 14 лет, а вот что называется и ныне там. И некоторые люди стоят в очереди на переселение более 40 лет. То есть сегодня уже даже Такая горькая шутка есть, что давайте значит, примем закон, который позволяет передавать эту очередь внукам, правнукам и так далее. Потому что при этом поколений дождаться переселения из районов Крайнего Севера невозможно. Я хочу обратить ваше внимание, что на сегодняшний момент порядка 170 тысяч семей стоят в очереди на переселение. Из них 44, порядка 44 тысяч изъявили желание переселиться из районов Крайнего Севера в следующем, 2023 году. В том числе порядка 5,5 тысяч из представляемой мой в Государственной Думе публике Коми для того чтобы обеспечить вот эти вот планы необходимо в том числе по мнению, по мнению министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской федерации порядка 80 миллиардов рублей в год это серьезная действительно суммы но это обязательство нашего государства сегодня внесено в бюджет и поддержано фактически до да, парламентским большинством 4,5 миллиарда рублей в год то есть за три года 13,5 миллиардов при таком уровне финансирования мы переселим дай бог чтобы 1300 1500 семей в год большое количество людей так и не смогут выехать. Поэтому наше предложение принципиально обеспечить значит, уровень финансирования достаточный для реализации данной программы. К сожалению, как многие из этих поправки, так и многие другие, повторюсь, были, не были поддержаны парламентским большинством. Однако, несмотря на такую неконструктивную позицию Единой России и других представителей значит, парламентских партий, мы все равно продолжим работу для того, чтобы реализовать все наши программные предложения в интересах большинства граждан Российской Федерации. Сегодняшнее заседание Думы начнется с правительственного часа, и не секрет для вас, что отчитывается перед нами министр здравоохранения Мурашко. Но предварительно была встреча с, со всеми фракциями в Государственной Думе. К сожалению, судя по ответам на вопросы, которые мы направляли министру заранее, судя по тому отчету, который он представил нам на фракции, ни тревога наша не услышана, ни понимание того, что до... Более половины процентов нашего российского населения не удовлетворены, мягко говоря, состоянием здравоохранения и доступностью этого самого здравоохранения. Вот я представляю здесь регион, который называется Оренбургская область. Только что слышала, как говорил Сергей Михайлович Миронов о том, что, по сути дела, надо закрывать программу «Земский доктор». Понимаете, напрасная трата денег. Мы вот и Республика, и Коми поддержали, все мои коллеги. Да, деньги есть, деньги берут, миллион отдельно, доктор отдельно, а больные отдельно. То есть этот доктор на селе не задерживается, он возвращается в большой город, идет в коммерческую медицину, но при этом миллион уже ушел из бюджета. Конечно, гораздо рациональнее потратить было бы эти деньги на то же самое сельское здравоохранение, на то, чтобы создать ФАПы там, где живут наши люди. Маленький район, Первомайский, в Оренбургской области. Приезжаю, полный ДК собрался, выступает бывший федеральный судья, который честно сказала, что Нина Александровна здесь не живут, а доживают. Почему? Потому что отсутствует здесь родные дом, но даже доживающие люди не имеют возможности похоронить своих родственников. Ведь до чего дошло? В отсутствие патолога-анатома люди вынуждены ехать за 130 километров на своих легковых автомобилях, где впереди сидят они, а на заднем сиденье они везут труп, возвращаются обратно, а на месте бывшего морга. Бюро ритуальных услуг платное, надо платить 65 тысяч рублей, чтобы похоронить, а пенсия 12 тысяч рублей. Поэтому, конечно, слушайте, нет э, детского стоматолога, нет педиатра в районе, ближайшая больница 130 километров, но при этом нет среднего медперсонала в районной поликлинике, нет среднего медперсонала, поэтому сегодня, конечно, мы ставим это в министерство двойку. Спасибо.